И всем привет, друзья! С вами я, Альмир, и мой друг... Динар, всем привет! Сегодня у нас вот такой вот страшненький паркур, друзья. Да. Так, давай, короче, приступим. Пошли. Короче, давай, погнали проходить эту паркур. Погнали, блядь. ты ушел айда сюда не погоди тут походу уровни есть вот вот смотри тут туториал есть level 2 level, короче все остальные левел. нас ждут много приключений да давай на первый это ту, туториул а нифига он, он телепортирует сюда Let's go. ну что ж первый файл и, дорогие друзья. Я стараюсь, друзья. Опять умираю. Меня... Да ладно ты. Короче, в этом видео, друзья, не... А, почти не буду делать нарезочки. Просто так будем проходить. Все по-честному, так сказать. И, кстати, я прошел первый паркор. Ну нифига так быстро. Дошел до чекпаинта, дорогие друзья. Ставим лайки. Лайки. Да, друзья, кстати, поддерживайте нас лайками. Вот мы прям. Сильно стараемся. Нет. Так, друзья, вот я прохожу, динар уже второй левел, но я все еще не могу пройти даже старт, потому что никак, там невозможно. Там что старт? Так, тут чекпойнт. Не, не, знаю. Так, блин, тут это таблички мешают. Как пес блин, там как самолет, блин. Прикольно сделано. Ты вообще походу криво прыгаешь. Вот, да, да давай, блин, блин, как я даже не могу допрыгнуть. Неужели я допрыгнул? Капец ты, блин. Так, я тоже допрыгнул. И на последнем <с умираю, <с блин. <с ну? Так, друзья, э, э, наш друг Динар уже начал бомбить там. Он, походу, не сможет пройти. И он случайно один раз вон туда попал, обратно в начало. Это баги, дорогие друзья. Это Майнкрафт. Майнкрафт, это жизнь! Блин, я упал. <свят> Опять <свят> на последнем умираю. Чё же не. Так, давай не бомбить. А нормально проходить этот паркур. Какой-то мубивый, блядь. <свят> так. Так, тут походу.. Моду ну, дофига следа экран сейчас смотрит. Оооо. Капец. Бля. Перепрыгнул. Да ты... да ты.. просто этот. Э, как его.. Профессионал. Хоу, друзья, я добрался до сюда, это было очень сложно. По поводу п... здесь нас ждет сюрприз. Эй, блин, я опять упал. Капец, блин. Ну, что случилось? Ада чекпоинта. Адан-то. Нету там чекпоинта. Это В, это... да, В... Это был... В этом-то и проблема, блин. Это был такой долгий путь. Так. Надо тебе звук потише сделать. Потому что очень громко. Russia. Так, я перепрыгнул. А ты там где? Я на третьем всегда, ага. не получается что-то пройти. Ага. Так тут что такое? Да блин, я не умею считать это по-английски, а ты умеешь? Нет. Жаль. А что тут надо делать? Как ты так делаешь, блин, что сразу два прыжка? Я так вообще не умею. <laughs> не умею. Щиты. Щиты, походу, тебе, да. Так, я не могу тут перепрыгнуть. А что, блин, дальше делать? Так, друзья, мы продолжаем. Тут вот мы что-то изменили, потому что... Э, этот, Да, наша карта вот сломался. И мы вот сюда поставили вот такой вот поршень, чтобы вот так вот подниматься. Так, ты закрыл путь мне А, ну что Так И довольно-таки сложный паркур дорогие, друзья Очень хардкорный Скорее всего, он будет делиться на, на две части Да, это, похода обязательно Так, теперь <прыгаю>, Прыгаю вот сюда, блин, я упал Сейчас всё а сначала, блин, капец Хоп, блин, я опять упал Так, друзья, наверное, в этом месте мы будем делать это... Э, как его... Так, друзья, я сейчас, если доберусь до... Вот, рядом это... К поршню... То я буду делать магии монтажа. Мы только что посмотрели карту. Это очень... Длинная, так сказать, пар паркор. Здесь 7 уровней по 50 метров. Очень долго будет. Это целый эпизод эпизод серии я эпизод бы серии паркуров так блин не допрыгнул так <с я <с полетел вниз спасибо я уже привык быть нубом хопа она так не допрыгну да блин, мне нужен этот магии монтажа, я просто не смогу пройти. Опа, так допрыгнул. Все, друзья, я буду делать магии монтажа. Нет, пока что поставить, друзья, я должен допрыгнуть вон туда. Спасибо тебе, мой Майнкрафт. Еще будет новая серия, где мы сломаем Майнкрафт по жесткой. Так, друзья. Наверное, нет. Друзья, я буду делать магии монтажа вот прямо вот здесь. Ну что ж. Чик. Нет, друзья, я все-таки решился и я просто делаю эту э, перемотку небольшую. Ну что ж, давайте. Погнали. Друзья, там Динар уже начал бомбить, а я вот я без бомбошки, без бомбошки, так сказать, прохожу это все. Так давай не бомбить. Походу я сейчас сам буду бомбить, блин. Это просто сложно проходить, блин. Невозможно. Ч за фигня, всегда умираю, блин. Не допрыгиваю, муб какой-то в Майнкрафте. Да нет, ты походу лучше паркур, чем я, блин. И, и скоро выйдет новый... Ролик про этот же, так сказать... Нет. Паркур. Не про этот паркур, а другой видеоролик, которым мы будем нубами. Про? про? Да я, <ти> <lemon> <AIDS> я не знал просто. Pro kid. А, про нубами. Ну так хотя бы. И скоро мы дойдем до четвертой... До четвертого чекпоинта и наверное остановимся потому что до третьего, четвертого, а, да, да еще долго нам проходить этот паркур Он тяжелый такой все, друзья, я буду делать, так сказать, перемотку небольшую подошел к третьему чекпоинту, друзья это очень замечательно, а нет, к второму ошибаюсь, простите и не буду ждать своего друга буду двигать дальше так, блин, я опять упал. В, этой, в этом паркуре, дорогие друзья, очень плохо работает система передвижения. <свист> Все, посмотри. посмотрю, что там. <свист> <интересно. свист> Пока. Я прохожу дальше, не буду ждать этого нубика. Спасибо, что ты назвал меня нубиком, блин. Своего друга, блин. Я лучше промочу. Вы, друзья, не волнуйтесь, мы все равно останемся друзьями. Это просто бомбежки у нас такие. Так, я дошёл до сюда. Так. Блин, я не смогу поставить спаунбайн. А ты сможешь мне опку дать? Конечно нет, зачем? Давай, давай. Проходи сам. Честным будь. Нет, я просто... Надо было это... Дорогие друзья, я подошел к третьему чекпоинту Таща про. И психически... Она, короче, Я опять упал, бужал. Сух, ложки пишет их. Мне плевать эти коровы. Там коровы падают. Как альмир. Да, прям как. Я. Что-то, что-то нехорошее сказал, походу, что-то перепутал. <свеч> да <свеч> мне пофигу, это, блин. Хорошие <свеч> совпадения. <свеч> <свеч> так, походу, друзья, я не смогу это пройти, блин. Вот такой дуб, дорогие друзья. Так, дорогие друзья, я добрался до сего, и теперь у нас ответственный момент, так сказать. Момент. Самый тяжелый. Да, самый тяжелый момент, блин, как. Для нашего муба. Мубика. Серый игрок. Да, по-моему, будет серым экраном. Так, перепрыгнул. Теперь сюда. Сюда. Сюда. Так. Ставьте лайки. Подписывайтесь mm. на канал. Да-да, это обязательно. Просто... И. Блин, почти и ты если бы. Если хотите увидеть вторую часть, то наберем здесь. 10 лайков, хватит? Конечно, хватит. Да, вот здесь. Хо... Хоть 5. Да, хотя бы вот 5. И мы выпустим сразу же. Ну не сразу же, конечно. Что упал там, да. Да, я увидел. На Блин, если себя не везет. Так. Я дошел обратно до седа, блин. Я вообще не смогу это пройти, ты понимаешь? Конечно понимаю. Я не просто. Потому что побит, ты не нуб. Блин. Нет, я не ну, я все-таки вот пройду. Смотрите на него, как он. А что там произошло? Ч, ты смеешься? Увидел тебя. Так, друзья, я опять опал. Невозможно пройти этот третий чеплон. Давай, наверное, в этом будем заканчивать. Нет, мы дали слово до четвертого дадим. Да, я просто не смогу это пройти. Ты понимаешь? Это очень сложно для меня. Это вообще длинный паркур. Не только из двух частей, наверное, будет составить. У тебя там прорисовка на какой стоит? Миллион сто. Такого не бывает. Сейчас, постойка я... Разрисовку поставлю на это, 13 или что -то. Сколько там у меня. Да. Так Пошли. вот, на 13 чанков поставил. Да, друзья, смотри, там очень большой. Капец. Очень длинный мы, паркур. Мы сделаем круг, потом дойдем обратно вот до сюда. Да, наверное, все-таки будет такой. Или это по частям. Типа дерево, лес, лед. Походу здесь так. Нет. Так, я обратно поставил на это Мороз, лавило, Космос Наверное, тут нету космоса Ну, кто знает? Кровать, газ, мороженое А при чем тут мороженое? Так, мы уже много раз упали, друзья, капец! Я просто вот не смогу вот это О, дорогие друзья, прошел этот третий чиппоинт, наконец-то просто на изи выскочил, как зверь гепард Ты уже четвертым? Конечно Ты дожди мне там Короче, я подожду на нашего Нубига, а то он даже не умеет прыгать Ноль комментарий, друзья Ноль внимания Нет, внимания надо много Я люблю внимание. Так, я... ты что там, четвёртый чекпайнт хочешь пройти? Да нет, просто тебе жду. Так, короче, я много раз упал. Короче, друзья, я буду в этом моменте сделать магию монтажа. Ну что ж, чик. Ху, друзья, смотрите. Когда куда он мы... читерил? Это все правда, а не ложь. Он, как мы ну, всегда погибал, когда хотел перепрыгнуть. Первый этаж блок из дубила. Не верьте ему, он плохой ютубер. Все шутки, дорогие друзья. Не воспринимайте серьезно, он просто у Спасибо. Я подошел к кощи по Так, друзья, я прохожу дальше. Смотрим. Так, как. Я это через поршни покорю и я упал я упал Goodbye my friends goodbye, bye всем до свидания интересно это длинный ролик как я смонтирую блин. это же Потому просто будет капец много раз умирает и умирает я тоже подошел к третьему чикпоинту так вот я дошел почти на третьего чекпоинта. И, друзья, ес! Yes! Давай вот это вот пройди, и все будет. И на это а вот где это ты? А, нет. все, норм. Так, через этот пруть я... Ох ты, допрыгнул блин, капец. Так, где прутик? Очень... Нет, друзья, давай э, вот сейчас прям закончим. Давай. Ну что, друзья, вот прям вот тут мы останавливаемся. Ну что ж, продолжим на следующем мы серии. Мы ломаем сериал. Ну что ж, всем, всем пока! пока!